Сегодня вместе с вами я хочу сделать слайм из клея ПВА. Это момент у нас столяр, я тестирую его. Также из пены для бритья, еще жидкое мыло и загуститель петраборат натрия. И давайте приступим к нашему тестированию. Для начала мы возьмем наш клей момент и нальем его в для замешивания. Я думаю, что такое количество мыло. Будет достаточно и размешаем наш клей так. теперь мы возьмем нашу пену друзья запах невероятного этой пены она пахнет она пахнет лимончиком. и также сюда еще сразу добавим наш краситель я взяла в этот раз красный, нужно перемешать. Такая красота у нас получилась. И теперь будем добавлять сюда траборат натрия по чуть-чуть. Да, загустевает получится слайм мешаем теперь 3-4 ну что ребята мы попробовали с вами сделать из момента столяра ПВА клея слайм я пыталась сделать флаки слайм который будет хрустеть но как видите он недостаточно тянущийся и этому клею я даже наверное поставила бы только 3 потому что из него получается резиновая игрушка. В принципе, с ней можно играть, но, как видите, это не слайм, это больше похоже на какую-то тянущуюся резиновую штучку. Я, конечно, от этого клея ожидал как-то большего, думала, что из него прям получится настоящий слайм. А он получается какой-то резиновый мячик. Если сейчас, я покатаю по столу, У меня вот такой вот шарик получится, знаете, как э, попрыгунчики. Так что для слаймов я, наверное, не рекомендую покупать данный флей.